Устанавливаю волосы. Масло репейное, жидкий витамин Е купила в аптеке, эфирное масло чайного дерева, либо иланг-иланг. Все смешиваю, наношу на влажные волосы под шапочку для душа и полотенца на два часа.